Мы друг без друга тоже, я без тебя могу. Только не вижу смысла, и позабыла вкус. Память о коромысла давит на плечи, груз воспоминаний тяжек, ведра полным полны. Время не лечит, даже, от не своей вины.